И снова всем привет! С вами канал Мастер Пром, И мы продолжаем серию роликов по сантехнике. Что нужно делать, если у вас в квартире есть такая проблема? Это постоянный перепад давления воды в холодной. То есть при открытии, например, холодной воды у себя там ванны, например, вы моетесь, да, там приблизительно. И кто-то, например, пошел в туалет. И смываю воду. Естественно, напор, давление воды у вас упало, и вы там, грубо говоря, просто-напросто варитесь. Ну, естественно, никому это не нравится. И как можно сделать, чтобы, ну, может быть, не до конца, то есть законы физики никто не отменял, то есть мы не полностью не уберем это, но минимизировать это до, до такого состояния, чтобы действительно не свариться, то э, при низком давлении холодной воды я могу посоветовать. Давайте разберем это. А с чего мы начнем? Это с первого. Первое, на первое разберем такую систему, да, вот как вот у меня, это у меня вот сделано это самостоятельно, естественно. Это называется коллекторная разводка. То есть у вас, у меня здесь стоят отдельные коллектора, они регулируют подачу воды на все системы отдельные, именно на отдельные. Короче, но водоснабжение. То есть для того, чтобы у вас не было большого перепада воды, и так как у вас труба тут одинаковая, у вас, естественно, при любом, например, смыве, при любом открытии воды, будет постоянный перепад. А именно, то есть вы у себя открываете воду, открываете воду, и как только у вас кто-то открывает воду, у вас получается, что вы... давление воды просто-напросто вот таким вот образом просто падает. Что нужно делать? первое, естественно, при э, регулировке для того, чтобы отрегулировать себе всю систему, естественно, на горячей воде это особо не требуется, потому что давление воды здесь очень высокое, и при любом перепаде вам не, не потребуется здесь что-то регулировать, давление здесь и так, здесь высокое. Но в холодной воде, естественно, давление не всегда нужное. То есть бывает там 2-3 очка, но и бывает того нету. То есть как бы 2-3 атмосферы, блин, холодной воды, это уже хорошо. Хотя по-хорошему должно быть около 6. И что нужно сделать? Перво-наперво я всем посоветую сразу отрегулировать именно на бачок набора воды в вашем унитазе. А это значит просто-напросто наполовину уменьшить давление. То есть мы на коллекторе перекрываем частично себе воду, для того чтобы вода пускай набирается она гораздо меньше, но зато у вас не будет высокого перепада по всей системе. То есть от того, что, грубо говоря, кто-то смыл воду, у вас никто не сварится. У вас ванны, которые купаются. Второе. Что вам нужно знать? Для того, чтобы минимизировать перепады вашего давления, по всей квартире, во всей, ну, где подключена у вас холодная горячая вода, я всем советую устанавливать аэраторы. То есть, или покупать смесители, на которых установлены аэраторы. Что это значит? По поводу аэраторов ролик будет в описании, если вдруг кому-то интересно, для чего в принципе существуют аэраторы, так как у них функция довольно-таки не одна. Одна из этих функций это экономия воды, но это не, это не только экономия воды, а это именно, можно сказать при одинаковом напоре воды, то есть она, она держит давление, то есть у вас постоянно одинаковое давление в вашей системе, то есть у вас не будет больших перепадов воды, если вдруг у вас кто-то что-то где-то перекроет. Но ситуация такая бывает и по-другому. У вас как вот у вас у многих так получается то, что где-то стоит смеситель с аэратором а где-то стоит смеситель как у меня вот например русский без аэратора и получается что у меня установлен смеситель без аэратора что делать то есть если например мы посмотрим на видео да там сейчас я вам ролики подключу на видео мы видим то что при открытии воды в данном Смесители, большая проходная часть холодной воды будет в любом случае здесь, потому что здесь не стоит запорного механизма, тут нету аэратора. И получается так, что при перекрытии воды мы сталкиваемся с тем, что как только мы здесь открываем воду, вода здесь идет на полную и получается так, что там где запор воды с помощью аэратора есть, давление существенно падает и получается так что мы грубо говоря всю воду отбираем именно сюда то есть и как этого избежать сейчас покажу А избежать это достаточно просто просто поменять себе гусак гусак именно поставить точно такой же с на воду есть, для чего это сделано если у вас по всей системе будет вот у меня в квартире сейчас находятся три смесителя и, естественно, унитаз. И потребление воды в основном идет, естественно, со всех. Бывает и сразу одновременно все. И унитаз там включит, и бывает сразу там кто-то там рожу умывает, и кто-то моется, и кто-то там посуду моет Это одновременно. И для того, чтобы удержать одинаковое давление воды, то есть по всем смесителям, у меня везде должны стоять смесители с аэратором. То есть вот такого плана. А именно что я взял. То есть вот такой вот есть аэратор. То есть вот он. Вот. Готовый. Вот такая желейка. На вид она практически одинаковая. Ну, может, чуть-чуть покороче, но это не глобально, не критично. Я вот установлю просто вместо вот этого вот. Вот такую вот олейку и одинаковое давление воды не обеспечено, то есть мне не нужно будет целиком менять смеситель, только для того, чтобы у меня вот этот вот гусак не отбирал всю воду со всей системы. Обошлось мне данный гусак 180 рублей, то есть в принципе не шибко так и дорого, то есть... Если глядеть на сколько стоят сейчас смесители, даже самый дешевый, типа российско-китайский, который, в принципе, ничем не может не уступать, если у вас в системе будет чистая вода, то, в принципе, нету никаких проблем, чтобы открутить этот, этот гусак и просто вкрутить вот этот. Гайка идентичная должна быть. Но ну, сейчас посмотрим, подойдет ли она. Так, ну вот, смотрим, короче, я вот данный гусак я снял, так, видно, что он уже маленько тут подуставший, уже грязи добился, то есть здесь э, все, устанавливаем его обратно, ну, обратно сюда уже покупной. Стал он, естественно, как родной, куда бы он нахрен тут делся. Все, записали и затягиваем гайку. Так, все встало как положено. Сейчас можно слегка потянуть чуть-чуть. Сильно такие вещи затягивать не нужно, буквально слегка. Ну и проверим, естественно. То есть давление воды здесь ничего не протекает, все нормально. Вот, естественно, можно убрать. Все. Подошло все, в принципе, идеально. И естественно, если мы будем открывать воду где-то, вот смотрим поры здесь. Сейчас я открою э, ванной, ну и посмотрим, убавился ли напор. Так, естественно, давление снизилось, но, повторюсь, давление не сильно. То есть, это перепад минимизирован, то есть, давление здесь увеличилось. И в любом случае мы не потеряем слишком большого напора именно у себя в ванной. Вот таким способом можно минимизировать перепады у вас в системе холодного водоснабжения. Если вдруг действительно случилось так, везде устанавливайте себе гусаки с аэраторами, для того, чтобы давление холодной воды у вас постоянно сохранялось. Кому на этом ролик я заканчиваю, кому видео было полезно, поставь лайк, подпишись на канал и поделись с друзьями. Для тех людей, которые еще не понимают, как вообще устроена система водоснабжения и почему, когда-то, например, кто-то там открыл воду на кухне, у тебя в ванной ты купаешься, ты просто-напросто от кипятка можешь свариться. Всем спасибо за просмотр, надеюсь видео было полезным и всем пока.